Поход за самыми необходимыми продуктами обернулся для Марии Михайловны утратой 15 тысяч рублей и нервным стрессом. В обеденный перерыв она отправилась на Ленинский рынок. На обратном пути на женщину напал грабитель. Сзади меня кто-то дернул с этой стороны. Я сначала не подумала, что это за цепочку. думала, так кто-нибудь по плече ссутну. Он легонько сорвал, второй, рванул. Второй раз, как сильно дернул, у меня горло заболело. И я вот схватила, так, еще даже вот синяк был, схватила рукой. И третий раз он сильно дернул, что меня аж развернуло, и я на стенку. Ну все, побежал. Он в четыре прыжка уже был на заборе. Мария Михайловна сразу обратилась в милицию, но по горячим следам злоумышленника не нашли. Через три дня он снова вышел на большую дорогу. На этот раз она пролегала по улице Рождественского. Там он заполучил еще одну золотую цепочку, как позже выяснилось, четвертую. Все вещи сдавал в ломбарды. В одном из них его и задержали сотрудники милиции Октябрьского округа. По циркулярую было сообщение в о том, что по улице Рождественского в Рейнском округе Пришел грабеж, что в отношении женщины сорвали цепочку. Молодой человек, были описания. Проезжаем мимо Кирова. У ломбарды был замечен гражданин, схожий по приметам. Он зашел в ломбар, мы зашли следом. В момент он цепочкой. Подозреваемый оказался 20-летним молодым человеком. Ювелирные украшения он сдавал за бесценок. При задержании грабитель сказал, что цепочка принадлежит его семье, которой, как выяснилось, нет. Позже он сознался в содеянном и назвал следователем причину. Хотелось кушать. Сам он уже с 2007 года проживает на улице. То есть его родители были лишены родительских прав с 8 лет. До 17 лет он был в детском доме. Пока то украшения вернули только одно пострадавшее, остальные изделия находятся в розыске, а самому подозреваемому грозит от двух до семи лет лишения свободы. Светлана Галачева, Кирилл Борисевич